Веришь ли ты, что Ковчег Ноха ну, находится в Чечне? чё Кадыров перестал снимать тикток ролики? Походу понял, что надо свалить его, упаковать чемоданы. И после этого они снимают вот эту тему, это выбрасывается, и после этого пропадают эти люди, эта камера, все это пропадает, понимаете? Надо отдать должное, они... Именно вот эту вот абхазскую операцию провернули грамотно. С, с плохой стороны, конечно, но, но грамотно. Веришь ли ты, что Ковчег много находится в Чечне? Слушайте, я, э, знаю, я знаю из Урана, что Ковчег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 И вообще высказать свое видение, баркал да, без проблем могу, я могу точно сказать, какими идеями вдохновлялись. Это была идея а, свободы для Кавказа, и любые народы, которые просили, хотели этой свободы, а, у нас считались необходимым помочь этим народам. И ситуация в Абхазии, она нарисовывалась для нас таким образом. А, народно избранный независимый президент Грузии,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 А, так как это не, они не свободу от Грузии хотят добиться, а они свободу от России хотят добиться. Нас очень сильно развели там. В конечном итоге мы видим, что с этого получилось. Грузия, наоборот, свободна, а Абхазия — это не Абхазия, это Россия. Поэтому, да, это была, конечно, великая ошибка. К нам тогда приезжали из Абхазии а, два, там, два или три человека,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 которые там над, над убитым грузином надругались, что-то там с его вот эта вот известная история про то, что там головой играли в футбол. Это, это что это, если не российская спецсура, прорабо, не, что это если не проработанная российской спецсурой провокация. И после этого, они снимают вот эту тему, это выбрасывается, и после этого пропадают и эти люди, и эта камера, все это пропадает, понимаете?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 А чё Кадыров перестал снимать тикток ролики, походу понял, что надо э, свалить его, упаковать чемоданы. Алейкум, ассалям. Я не знаю, я, я честно говоря и не в курсе, что он прекратил снимать тикток кролики. По-моему, он всё продолжает всё так же снимать.